Привет, меня зовут Анна Алферова и сегодня покажу многоуровневый дизайн морская волна стемпинг. В таком дизайне важен порядок цветов на каждом уровне. Я начинаю с самого темного. Темно-синий цвет наношу на типс. В этом дизайне белый цвет я нанесла на второй уровень, решила поэкспериментировать. А завершу Последний уровень средним цветом голубым. Обратите внимание, каждый уровень цвета волны расположен вертикально на пластине. И я иду по порядку. Вот что у меня получилось. На следующем примере я покажу несколько другой порядок цветов. Начинаю все так же с самого темного цвета, и это темно-синий. Вторым уровнем можно взять голубой, но я беру бирюзовый цвет. Он у меня слишком темный, и для того, чтобы он был светлее, добавляю белый цвет и смешиваю их с крабером. И завершающий цвет, конечно же, белый. Это пена волны. Как вам такой дизайн? Сделали бы вы такой себе или своим клиентам? И это еще не все. Я добавлю один важный элемент, который связан с любым морем. Я нарисую чаек. Для этого я использую тонкую кисть волосок и гель-краску без липкого слоя. Они рисуются легко из одной точки. Без особого нажима вывожу крылья. Развивайтесь! Будьте уникальным мастером! А если стемпинг у вас не получается, оставляйте вопросы в комментариях, я отвечу или сниму новый мастер-класс.